Привет! Это второй выпуск UCF Talks, и сегодня мы находимся в КДХУ, Киевском Державном Хореографическом Училище. Мнота речи этого года святкует 70 лет и сегодня мы будем общаться с человеком, который отвечает за художественную часть этого прекрасного места – Набухира Тарада. Здравствуйте, Рада. Здравствуйте, Здравствуйте, Очень рады наконец-то встретиться с вами и пообщаться на все интересные темы. Давайте начнем да. с вашего детства. Помните ли вы самый ваш первый шаг в палетное искусство? Ну, помню, конечно, я родился в балетной семье, и я начал балетом заниматься с пяти лет. До сих пор продолжаю заниматься, потому что у меня мама, э, папа, э, танцовщики, можно сказать, э, первыми танцовщиками стали Японии после войны. В 1971 году киеви да. стали городами-братьями. Да. И ваши родители стали очень желанными гостями в Киеве, даже открыли парк yeah. Расскажите, пожалуйста, как вообще появилась идея отправить вас, 11-летнего, на учебу в совсем другую страну, совсем другие mm -hmm. менталитеты, интересами, и ценности? Я родился в балетной семье, и моя семья активно занималась, чтобы Киев-Киев-Киев городами. И выбрали меня. То есть, было неожиданно за месяц. Как сейчас помню, не знаю языка, не знаю, куда я еду. Меня -то нет, меня нет никаких родственника, друзей нет. И мне было тогда 11 лет, но я понимал, что моя миссия ехать в Украину, чтобы и наши страны стали ближе через классического балета. Я, как я сейчас помню, меня провожала вся страна. Потому что я, наверное, первый, последний японец, учился на госбюджете Советского Союза. А как вы тогда отреагировали вот в своем детстве? Да. Это было очень страшно и очень интересно. Как вообще проходили ваши первые дни на новом месте? Мне было, конечно, страшно. Ну, мне было интересно, но я хотел учиться балету, потому что в 70-е, 80-е годы в Японии мужчины балетом практически не занимались. Может быть, я один был мальчик в нашем городе, который занимался балетом. И для многих японцев тогда было очень странно, что мужчина занимается балетом. Ну, мне это всегда нравилось. Всегда мне нравилось выходить на сцену. И мне было страшно ехать в Киев, но с другой стороны я радовался, что я могу учиться в Киевском государственном хореографическом училище. Как прошли первые дни адаптации? Понимаете, и это был 1977 год. В Украине я, наверное, один из Японии. Конечно, у меня была любовь и мечта в Украине и попасть в оперный театр после выпуска. И я с первого дня, с первой секунды я стремился к этому. Поэтому многие меня спрашивают, как тебя могли опустить в Украину? Как ты жил? И было трудно. Я всегда отвечаю, мне абсолютно не было трудно, потому что в тот момент все преподаватели относились ко мне, как к своему сыну. И я, у меня окружение всегда была приятная, теплая атмосфера. Так что я помню свое детство очень... Теплотой. А преподаватели относились к вам с каким-то особыми чувствами или вы были наравне со всеми? Нет, я думаю, ко мне отношение было по-другому немножко, потому что все педагоги понимали, что я издалека. И относились ко мне очень бережно и трепетно относились, я их как сейчас помню. А... Какие самые такие интересные моменты вам запомнились, когда вы только переехали? Возможно, какие-то смешные ситуации, mm -hmm. какие-то очень странные. Можете рассказать что-то? Когда первый раз зашел в балетный зал, увидел в балетном зале 12 мальчиков моего возраста. Это Япония, это невозможно такое увидеть. И, конечно, поэтому мне хотелось учиться здесь. И я помню 1 сентября зашел этот зал балетный и какие-то мечтой, потому что я понимаю, теперь я смогу здесь учиться, стать и артистом балета. Какие качества и навыки необходимы для того, чтобы стать успешным артистом балета? Работа, труд. Трудолюбие. Да. Больше, да. больше ничего. А как же талант, какая-то предрасположенность? Талант обязательно. Ко мне попадают только талантливые дети. Но таланта это мало надо работать 24 часа 12 месяцев только работа, больше ничего а такой вопрос для зрителей будет интересен а сколько зарабатывает успешный артист балета? много я думаю это хорошая профессия и интересная профессия можно увидеть мир я думаю, сейчас, 90-е годы артисты балета в Украине плохо зарабатывали. А сейчас артисты балета зарабатывают прекрасно. Кто сейчас лидеры на, мировом, на мировой сцене балета? Украинцы, как я вам говорил. Это, это Леонид Сарафанов, Денис Матвенко, Арина Кажухару, Светлана Захарова, Андрей Писарев. Много. Это лучшие артисты, которые сейчас и есть который, я его назвал, это самые высокооплачиваемые артисты Книга, которую yeah. написали по вашим письмам к матери и к отцу no. Мама, у меня все хорошо no. Расскажите, у кого появилась идея ее создать и как вы вообще относитесь к идее, вот показать всему миру, как вы переживали этот сложный период? Знаете, эта идея была моя потому что я, наверное, первый был э, японским мальчиком, уехал в Европу. Потому что до меня никто не ездил. Это, это не только Советский Союз, Британия, Францию, никуда. Я был самый первый. И 90-е годы еще сложно было японским артистам учиться в Европе. И, конечно, многие родители и переживали за своих детей. Вот, и... Многие со мной советовались, как я учился, как я жил. И, конечно, я обязан бы эту книгу создать, чтобы японские артисты учились в Европе, чтобы родители не переживали, опускали а спокойной душой Европу. И также в моей книге это написано, и как бы у нас, дом, в нашем доме до сих пор хранится. 90-е годы было трудно очень время. Киеве, Украине, и нам выдавали раз в месяц сахар. Ну почему-то мне казалось, что в Японии тоже нет сахара. То есть я 10 месяцев копил этот сахар, положил в чемодан и приехал в Японию. И я открываю чемодан, и мама смотрит: "А что это такое?" Я говорю, ну это вам подарок. Что это? Сахар. Почему сахар? Ну вы тоже, наверное, без сахара жили через 10 месяцев Конечно, просто это слезы и все И этот сахар привез в 1988 году Сейчас в 2000, 2020 году, да? До сих пор у нас в доме есть яичница Как память. Да. А хотели бы выпустить эту книгу еще раз сейчас? Да, но я думаю, немножко попозже Выпущу, потому что я всегда хотел, когда буду уезжать с Украины, хочу вернуться в школу как преподаватель. Вот. И мне повезло, и благодаря многим людям, вернулся обратно в училище как в качестве художественного руководителя. Вот именно в этом кабинете мы сидим, да? Балетная школа Терада, которую создали мои родители, и Киевское государственное хореографическое училище. В 74-м году был подписан договор, что они поворотимыми в школу. Мы с вами сидим, этот договор подписан именно здесь. И в тот момент был художественным руководителем народно Артистки Украины Галина Николаевна Кириллова. И моим отцом подписан, подписан был договор. И получается, история все повторяется. И что я заново вернулся обратно в школу и в качестве художественного руководителя. Местер, давайте поговорим о гран-при. Yeah. Это очень большой конкурс, который, э, объясните своими словами, как вы видите цель этого конкурса в Мы создали в 2014 году благотворительный фонд UYCF. В 2014 году была революция, помните, да? Было сложное время. И в 2013 году я был назначен художе художественным руководителем. И я же думаю, что как же мне поддержать украинских балетных детей? И обратился я в фонду, фонд поддержал сразу. И пригласили из пяти регионов Украины Киев на три дня. Мы им оплатили полностью, абсолютно. Транспортные расходы, гостиницы и все. И чтобы из других регионов дети могли выйти в Киев и выступить в национальной опере Украины, чтобы поднять дух украинских детей. И у нас это получилось, и первый год было 40 участников. А через год мои европейские коллеги предложили на Бахиров. Жалко, надо как-то расширить этот конкурс. И мы решили сделать его... Правда, у нас назывался фестиваль, но с 2015 года у нас получился уже международный конкурс. В 2015 году у нас с пяти стран было, вот, а в этом году уже с 11, с 11 стран. И в прошлом году э, наш э, Гран-при Киев подтвердил э, ЮНЕСКО, и наш конкурс в Ассоциацию международного. Конкурсы. Это очень важно, что наша конкурс теперь является под защитой ЮНЕСКО. Знаете, я всегда приглашаю членов жюри из Государственной Академии или Государственных театров. И к нам приезжают студенты лучшие, лучшие студенты и будущие звезды мирового балета. Такого фестиваля конкурса в мире нет. Я уверен, потому что конкурсов в вашем мире очень много. Есть три конкурса, которые проходят, международные конкурсы в Оперном театре. Это Московский конкурс, и Парижский конкурс, и Киевский конкурс наш. Три конкурса. И, и сопровождает оркестр Национальной оперы Украины. И мы также участникам конкурса оплачиваем абсолютно все в обычных конкурсов участники оплачивают взносы у нас этого нет и у нас каждый участник получает премии получает летние курсы бесплатные в европу и каждый участник получает подарки и получает стипендии и такого уровня конкурса во всем мире нет так что я хочу поздравить Украину, хочу поздравить Киев, и хочу сказать спасибо всем партнерам, кто поддерживает наш конкурс. Давайте вернемся все-таки к теме родителей. Да. Uh, у вас очень великие семейные ценности. Да. Uh, что самое главное в вас вложили ваши родители? На ну, что больше всего вы благодарны? Uh, я очень благодарен своим родителям. Uh, меня внушили с детства дух. Самураи, наверное. И, и потому что город Киото это бывшая столица. Культурная ценность Японии находится полностью в городе Киото. И мне родители всегда говорили, ты не должен забывать, что ты родился в городе Киото. Ты несешь и культуру, ценности нашей страны. И хотя я живу в Украине очень долго, очень давно, но Свою традицию никогда не забываю. Что бы вы хотели вложить в своих детей? Собственных или студентов? Собственных. Также, чтобы мой ребенок помнил, что она японка или японец. Чтобы не потерять дух японского народа. А что бы вы хотели внести для своих студентов? Для моих студенты, знаете, я к ним отношусь как к, своим, как к собственному ребенку. Потому что я их вижу в 9 утра до 8 вечера. Я их принимаю в 10, возраст 10 лет, я их выпускаю в 18 лет. Они все время рядом со мной. И стараюсь всегда максимально выделить им время. И стараюсь, они всегда встречались мастерами. И стараюсь, наши дети, мои студенты ездили по Европе, по Азии, общались с различными студентами. Например, в этом году впервые в истории хореографического училища едем на кастроли в Японию. В большая дата, в нашем, в нашем хореографическом училище 70 лет. И плюс это этом году в Японии летняя Олимпиада. И мы поедем в Японию, э, увидит весь мир, наши спектакли Балет Капели. Это что, да. да, и нам подарил э, Владимир Малахов. Это Владимир Малахов, это живая легенда. Танцовское столетие. И можно сказать, наверное, это гордость Украины. Потому что. Как Владимир Малахов э, танцевал и танцует, так до сих пор никто не танцует. Uh -huh. Я поняла, спасибо. Uh, и давайте так, uh, назовите для наших зрителей, которые, скорее всего, готовы уже познакомиться с балетом, но почему-то этого еще не сделали, uh, три первых шага, что посмотреть, чем интересоваться? Во-первых, нужно обязательно прийти в театр, не бояться. Если вы зайдете в театр, уже полюбите балет. Когда открывается занавес, попадаете сразу в другой мир. Когда начинают барьеры танцевать, становиться на пуанты, ну, это красивее, я думаю, этого в мире нет. Потому что классический танец, это очень красиво и очень элит, элитно. Очень. Поэтому нужно приходить в театр и... Наслаждаться. Я уверен, кто не был в театре, не нужно бояться. Если попадает человек в театр, и этот человек любляется навсегда. А с каких историй нужно непосредственно начать с, э, с постановок? Ну, я думаю, любите на озеро. В первую очередь. Да. А еще что? Я думаю, а нужно и... начать с похиты. О чем эта история похиты? Это про любовь. Значит, французский рыцарь любляется цыганку. Эта цыганка оказалась из голубых кровей, и у них свадьба про любовь. И, наверное, последний вопрос угу. – это благотворительность. Вы уже говорили, вы сотрудничаете с нашим фондом. Да. Какое место занимает да. благотворительность в вашей жизни? Место – это помощь детям, нуждающимся. Как вы пришли к этому? У вас это всегда было или как, в какой-то момент… Нет, я, всегда это у меня было, наверное, потому что с, с детства видео мои родители всегда помогали. И помню, когда был в 86-м году авария в Чернобыле, моя мама Купила билет, собрал, собрав все медикаменты, и прилетела в Киев, и помогала э, киевлянам, помню, это в 86 году было. Приехать в 86-й год в Киев, это было невозможно. Это моя мама получила разрешение от посла Советского Союза, и собрала все медикаменты, прилетела одна, не зная языка абсолютно. Также мы принимали украинских спортсменов Киоту. И мы делали выставки картин э, детей Донбасса четыре года там назад. Мы даже книгу выпустили. Мы стараемся как-то помочь и детям, потому что дети ⁇ это наше будущее. что радует многие дети. Подходит к нам, вспоминает, и очень относится к благодарностью. Это очень важно, и мне кажется, ради этого мы живем, чтобы и помочь друг другу и особенно детям. Спасибо. Спасибо. спасибо. спасибо, это было очень интересно. Дякуюмо за ваш перегляд, ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и натискайте на звоночек, чтобы не пропустить новые выпуски и в